Всем привет, это Рома Перл и СПБ без Бэ, шоу, которое хочет притащить вас на избирательные участки. Какой бы политика не была душной, будет еще более душной, если вы сейчас зевнете и пойдете смотреть котиков. Стойте, вот вам котики. Чтобы я не брал в руки лопату. Котики всегда зачет. Так, что же я так радуюсь, как дебил? Не поверите, что произошло. Кандидат в губернаторы от олигархов Александр Беглов представил, наконец, свою предвыборную программу. Я просто напомню, чувак стал временным главой города, прошедшей осенью. Всячески пытался назвать себя кандидатом, и вот вырвалось этого у него уже весной. А на какой ляд Александр Дмитриевич хочет порулить, он соизволил объяснить, ну вот только сейчас, за месяц до голосования. Но Действительно, чего докапываться до мышей? Может, человек старался и подогнал нам настоящий шедевр. Программа кандидатов губернатора это же не тяпля, Документ, по которому рулевой будет рулить все этой 6-миллионной махиной в сторону неизбежного триумфа. Читай, читай, читай, читай, читай, читай, читай, читай. Все, все, открываю. Фантазер, Фантазер. А мы с тобою не Итак, глава первая Комфортный город. Петербург ⁇ один из красивейших городов мира, памятник под открытым небом. Мы гордимся им и бережно храним богатейшее культурное наследие. Но городом нужно не только любоваться, в нем должно быть удобно жить. Комфортный город ⁇ это прежде всего удобный транспорт, хорошие дороги, красивые парки и благоустроенные дворы. Все это должно органично дополнять и обогащать гармоничное и статное величия Петербурга. Что ты за хрень несешь? Это, это не хрень. хрень. А я говорю хрень. А я говорю не хрень. Мне со стороны виднее хрень, это не хрень. И, чтобы не тратить время, пожалуйста, сразу глава последняя. Открытый город. Петербуржцы отзывчивые, неравнодушные люди, искренне любящие свой город, готовы его оберегать и совершенствовать. В Петербурге, как нигде более, сильны традиции свободы, демократии и общественного участия. И дальше. Открытый город — это город, которым управляют его жители. Именно они должны не только определять планы его развития, но и иметь возможность участия в их реализации. Остановитесь! Виктор Федорович еще чуть-чуть, ну, забористая, правда, вещь, программа кандидата. Итак, подпункт «Расширение взаимодействия с жителями». Все планы развития города должны прорабатываться и обсуждаться с жителями. Петербуржцы имеют право сами определять, на что и когда власть будет расходовать бюджетные деньги и получать отчет. Поэтому будут предложены проекты участия жителей в управлении городом и расширены каналы связи между горожанами и органами власти. Среди них ответы на обращения через социальные сети. Привет, аншлаг! Аншлаг! Пожалуйста, прекратите свое вещание. Не, ну сказано, надо проверить, что там этот аншлаг показывает нам в соцсетях. Итак, страница в губернатора Александра Беглова ВКонтакте. В комментариях жалуются, что присылают описание различных проблем, но модератор удаляет, потому что временного надо хвалить, а не жаловаться. Временный решает специально заготовленные проблемы, а не всякие там ваши. Не мои проблемы, это твои проблемы, чувак. Так что... И вот кто-то может спросить, а что я докапываюсь до одного усталого, усатого чувака? Что прицепился вообще? Кому какое дело до этой унылоты? Так ну, пора с унылотой-то заканчивать. То эфиричная женщина на всех фыркала, то какой-то серый плащ, обзывавший жителем, жителей жлобами. Ну, может, вспомните, там водители сигналили, им перекрыли дороги из-за кортежа «Он вам не Димона». Ну, вот такого откровенного жлобства. Я не, не видел. И значит, эти двое посидели, сделали своих сыновей миллиардерами, ушли. И новый объявился: говорит, все должно обсуждаться с жителями. Классно! Правильно говорит. Окей. Но давайте проверим, работает ли обсуждалка в организме. Рубрика Диалоги с Б. А мы с тобою не Меня зовут Станислав. Владислав, житель Калининского района, Бабан, Бабан Стефак меня зовут, тоже выступаю. вы занимаетесь, И это еще не все. Что вы там Да, мы готовим, мы готовим разные вкусные вещи, и также Привет. по поводу, э, готовим спортсменов в Муринском парке. Вот просьба. что-то там, Мы готовим супы, салаты, гидрума готовим, но сейчас вопрос по поводу Муринского Скажите, парка. Можно... И это, допустим, тоже еще не все. То есть кандидат в губернаторы тупо унижает и посылает в недалекий отпуск своего потенциального избирателя. Никакого-то неадеквата. Наоборот, человек пришел вежливо обсудить проблему. И был жестко послан. Хорошо, еще в челюсть не двинули. Спасибо, что не ударили. Думаете, это безобразие кто-то показал? Нет, в СМИ практически полный запрет на какой-либо негатив в отношении временного, даже на нейтралочку запрет. Только облизон. Примеры, пожалуйста, в рубрике Б из телевизора. Традиция парада на Неве заложена Петром Первым. Александр Беглов в телеке по нескольку раз в день. Оба городских канала подробно рассказывают о каждом чихе этого, в общем-то, частного лица. Вот взять, например, 2 августа. Беглов строит стадион в Красногвардейском районе, изучает реконструкцию уткиной дачи, тусит в центре организации социального обслуживания, обещает навести порядок в бассейне поликлиники. Ну, сейчас наводим порядок. И это тот самый день, когда Беглов представил свою типа программу, а еще заехал поздравить десантуру с праздником. Ну, своеобразно поздравил, конечно. Наша молодежь, подрастающее поколение, они не хотят быть терминаторами, они хотят быть десантниками! Что бы это ни значило в 2019 году. Че ты мне сейчас такое сказал, я не понял. Впрочем, что я все про одного кандидата, их же целых четыре, и три остальных вполне способны стать... Булыжникам пролетариата, опущенного в огород прибежавших на кормежку больших и маленьких олигархов. Может даже удастся этим булыжникам кого-то попасть. Итак, камень номер один по алфавиту Михаил Амосов. Мне хочется создать такие механизмы, которые бы заставили многие части городской власти быть гораздо ближе к людям. Мне хочется, чтобы многие части городской власти состояли из людей, а не из вурдалаков, вцепившихся в бюджет. Ну а МОСовский компромисс приемлем. Еще один булыжник в руках пролетариата Владимир Бортко довольно потрепанная горная порода, но произносит очень верные слова. Все беды нашего города происходят от одного, от коррупции. Это самая главная часть, которую нужно уничтожить. Смысл моей программы в разрыве связи коррупционных накопившихся в двадцать 25. И еще один камешек. Надежда Тихонова пытается построить свою компанию исключительно на позитиве. Здоровый город, чистый воздух, дороги, жилье, поддержка сохранения. Петербургу нужна. Надежда. Я считаю, что город не готов к мусорной реформе. Это еще один большой блок проблем. Я считаю, что вместо свалок и полигонов нужно внедрять раздельный сбор среди населения. Ну, а она хоть этот предвыборный треп программы не называют так, приоритеты в развитии. Кстати, кандидаты обязательно будут приглашены в эту студию. Некоторые уже приглашены. К сожалению, обойдется без привода с полицией. Но кто не придет, получит Саечку за испуг. Да, Александр? <звук> Сегодня в гостях СПБ Без Б, ведущая самого популярного политического телеграм-канала Петербурга, одна из ведущих канала Ротонда, Ксения Клочкова. Ксюша, привет. Ну, давай начнем. Знаешь, с чего? Я из последних постов заинтересовался вот этим вот. О том, что сотрудники администрации Беглова, сотрудники его избирательного штаба, скорее администрации даже, прямо говорят представителям СМИ, что и как писать, что брать, а что не брать. Да, ну это... Довольно типичная история последних месяцев. Есть пул, в который допущены журналисты провластных медиа. Они ездят с Бегловым, и периодически Беглов говорит что-нибудь не то с точки зрения его администрации. То есть, ну, вот как у нас в посте написано, на одном из объездов он сказал маманьке, обращаясь к родителям с детьми. И, в общем, в чате написали о том, что, коллеги, давайте эпизод с маманьками брать не будем в сюжеты. Чат в Телеграме? Да, в Телеграме. То есть, в практически запрещенном мессенджере, ну, почти запрещенном Роскомнадзором, представители администрации Беглова советуют журналистам, даже не советуют, а прямо указывают, как освещать его работу. Ну, получается, да. Ну, Я бы не сказала, что... Очень многие чиновники очень многие сотрудники администрации, губернатора и депутаты у нас пользуются telegram Мне кажется, это сейчас мало кого волнует, что он запрещен. Безобразие ну, скорее заключается в том, что у Козявки адресуются напрямую, и сотрудники администрации они просто руководят публикацией. Это цензура? Цензура. Цензура выросла по сравнению с предыдущей избирательной кампанией. Ну, ты, наверное, помнишь, как избирался Полтавченко? Это же тоже был караул какой-то. Всякие Тахира Бигбаевы, Петровы и э, прочие люди, которых никто не знает, политиками не являются, они были такими подставными кандидатами для господина Полтавченко. Но тогда не было такой жесткости? Ну, честно говоря, в 2014 году я не занималась вплотную политикой, то есть я уже немножко этим интересовалась даже немножко, но это не было моей прям профессиональной деятельностью, я была экономическим журналистом, и ну, вот то, что я знаю из рассказов коллег, наверное, это было просто не так жестко, ну вот не было такого, чтобы какой-нибудь журналист написал про кандидата в губернаторы что-то не то или про какие-то процедуры, которые происходили с его избранием, да, какой-то предвыборной работой. И после этого журналиста уволили. Я сейчас плавно возвращаюсь к истории с Машей Карпенко, моей коллегой. Тоже ведущей телеграм-канала «Ротонда». Да, телеграм-канала «Ротонда». Может быть, кто-то слышал. Наверное, многие слышали, потому что была громкая история. В марте Машу уволили из газеты «Коммерсант». Причем сказали, что это за то, что она совмещала работу в двух медиа, и назвали «Медиа – телеграм-канал Ротонда». На самом деле всему этому предшествовало собрание в Смольном, когда приехал господин Ярин, это глава внутриполитического подразделения администрации президента, и проводил такой предвыборный инструктаж с главами районов, с главами муниципалитетов, и так получилось, что мы с Машей скажем так, подежурили немножко у дверей, где проходили эти совещания, и доставили очень много нервов всем вот этим прекрасным людям, которые там совещались. И это была, фактически, это была такая реакция на, на произошедшее. Ну, в общем, обо всем мы писали в ротонде, и, видимо, на другие СМИ можно было надавить, на наш телеграм-канал нет. То есть после этого кто-то из администрации, возможно, позвонил в коммерсант по старой дружбе? Возможно. Не исключено, что именно так и было. Легко ли сейчас, да и в предыдущий месяц, попасть на мероприятие с участием Александра Беглова? Ну, вот конкретно мне сейчас тяжело, потому что меня, с одной стороны, не информируют об этом ну, и не зовут. А если будут звать, то... Точнее, наоборот, если не будут звать, если я узнаю о том, что есть такое мероприятие, то, скорее всего, будет сделано все, чтобы я в нем не приняла участие. Какое-то время назад ну, мои отношения с администрацией Беглова испортились еще пока я работала на Фонтанке, и они меня периодически очень не хотели видеть. Была такая... Странная история, у него по субботам происходит объезды районов. И вот он... Я знаю, что он поедет в один из районов. Мне уже рассказали в этом районе, что его ждут, готовятся, рассказали про какие-то объекты, которые он посетит. Я звоню в пресс-службу, мне говорят, ну, у нас пока нет информации о том, что, о том, что будет. Я звоню так до 9 вечера, пятницы. Наконец... Мне говорят, да, да, будет объезд, но, к сожалению, уже закончились все места, и, извини, не получается тебе взять. То же самое в, этот, в эту же неделю было с заседанием малого правительства. Это, конечно, тоже удивительная форма. То есть есть большое правительство, которое происходит там, ну, условно, раз в месяц по вторникам. Оно открытое, идет трансляция, но там обсуждают такие вещи, которые больше... Ну, скажем так, для пиара, то есть вот важно на публику. Это же Полтавченко да. еще придумал. Да, да. Ну, мне кажется, даже при Матвиенко примерно так же. Да, кстати, возможно. Просто при Полтавченко заседания малого правительства, они были значительно чаще, чем вот эти публичные. Да, да. Вот заседания малого правительства проходят по понедельникам и каждую неделю. И при Полтавченко они были абсолютно закрытыми. И на них обсуждали действительно какие-то важные вопросы. При Беглове они стали такими полузакрытыми. И вот туда иногда зовут журналистов, иногда не зовут. А иногда зовут, но не всех. Появление Беглова на публике это всегда срежиссированное мероприятие? Нет, не всегда. Ну, то есть его, его появление стараются режиссировать, но, но он не всегда знаю, вписывается что... в сценарий. Да, да. Насколько я знаю, что он сам по себе очень своевольный. И он такой любитель, любитель творить. То есть, вот, например, история с видео мы выкладывали на ротонде, где он в кукольном театре с петрушкой такой стоит, и он говорит, я царь Салтан, вот что-то такое там было. Здравствуйте, дяденьки и тётеньки. здравствуйте. Я царь Салтан. И рассказывает, какие ужасные депутаты интригуют и так далее. Вот, например, насколько я знаю, в его штабе были сильно удивлены появлению Ивинзио, и, в принципе, появление его с Петрушкой в руках. И потом мне рассказывали, что это, ну, такая его инициатива, что вот он в обход всех штабов попросил, а можно вот мне, я вот придумал. Можно мне купить петрушку? И там его охранники бегали за этой петрушкой, покупали ее. То есть, и ну, ему казалось, что это действительно классная идея, что вот он сейчас так скреативит и, и покажет всем, что вот он такой живой. По ощущениям Беглов же в начале своей компании вот весной, да, он действительно не умел говорить нормально, не умел себя вести. С ним поработали? Нет, я думаю, что с ним, конечно, поработали. Другое дело, что он, если... Я какое-то время просто ездил на все эти объезды, и какие-то мне просто присылали аудиозаписи коллеги послушать, вдруг там будут какие-то новости. И интересно, что практически везде он говорит одно и то же. Уже последние, наверное, месяца два. И это одно и то же, это содержание его программы. Вот он объезжает районы... И начинают говорить, я увеличу там до триллиона рублей бюджет, у всех будет зарплата по 100 тысяч. И вот приезжаешь на какое-то новое мероприятие, думаешь, сейчас я услышу что-нибудь новое, но там опять вот этот повтор идет. И, видимо, он просто заучил этот текст, и на каждом из коллективов, с которым он встречается, он его отрабатывает. Кстати, про программу Ратонда тоже делала небольшой обзор неких пунктов. Вот 88 миллиардов рублей от РЖД, например, строительство железнодорожного кольца. Там есть некое лукавство. 88 миллиардов рублей у него написано, что это строительство железнодорожного кольца, это ремонт обновления обновление путей и ремонт по-моему, железнодорожных станций или что-то в этом духе. И когда эту цифру прочитали в РЖД, то очень сильно удивились, потому что... В их бюджете было прописано, что 88 миллиардов рублей — это только на обновление путей, обновление станций, ремонт всяческий. А строительство вот этого вот кольца не было заложено в эту сумму. И пока вообще этот проект ну, такой очень сильно на стадии обсуждения. Непонятно, сколько он будет стоить, но, скорее всего, это сильно больше, чем 88 миллиардов. Там говорят про 300 миллиардов, вот, про вот такую сумму. И там совершенно другое финансирование должно быть. И поэтому в РЖД удивились, сайты быстро все потерли. Правда, вот говорят, что в брошюрах еще осталось, а брошюры уже напечатали, 600 тысяч экземпляров. Последние пару дней, кстати, сайт предвыборный сайт господина Беглова, где выложена его программа, вот та самая, был недоступен. Это, видимо, они там как раз перекраивали, да. Источники разговаривают с тобой, продолжают разговаривать, тут не под запись, не для публикации, анонимно. Источники там близкие к администрации, например. Ну, конечно, почему останавливаться? А что они говорят про самого Беглова, про всю эту компанию? Есть какой-то общий фон? Говорят разное. Но в целом, на самом деле, мне кажется, большинство настроено так очень критически. То есть, с одной стороны, все понимают, что вот нам это спущено сверху, поменять уже ничего нельзя, но при этом всех все не устраивает. И как ведется компания, и как выстраивается какая-то работа. То есть многие говорят, что такое ощущение, что э, все как это. Лебедь, рак и щука. каждый тянет что-то в свою сторону. Или как-то еще есть у семьи няник Витя без глаза. Да? Вот примерно так, что очень много людей занимаются этой компанией. У каждого какое-то свое видение, и в итоге получаются какие-то... Ляпы, какие-то несогласованности. Может быть, конечно, это обычная история для, для выборов, но в данной ситуации вот, вот такие вот Сейчас спрошу, может не отвечать? Но все-таки есть попытки каких-то сливов, какой-то информации, чтобы им там было посложнее? Ну, конечно. Ну, то есть, мне кажется, на этом и работают журналисты на, на сливах информации. То есть, когда кто-то что-то рассказывает, или ты имеешь в виду... Я имею в виду, что часть петербургской элиты, возможно, пытается а, не совсем а мягкую посадку в губернаторское кресло устроить для господина Беглова. Ну, наверное, да. Я, Честно говоря, мне сложно как-то проанализировать. Я думаю, что, что такие, такие люди есть. Мне кажется, очень показательная история с вице-губернатором Албином который еще работал в команде Беглова, но который очень проблемно уходил. Да? То есть против него устроили, пока он был еще заместителем Беглова, против него устроили пиар-компанию с рассказыванием про то, как он значит, все наворовал и так далее. Он огрызался. Он огрызался, да. И вот до сих пор настолько вот он переживает из-за всех этих историй, что там фактически виноватых много пытаются все навесить на него, чтобы показать, что это не, вот, не Беглов, там что-то где-то не успел, не смог, да, а вот это вот подчиненные накосячили. Настолько вот ему это все запало в душ, что он до сих пор. В Фейсбуке периодически пишет обращение к политическому вице-губернатору Любовь Павловне Совершаевой. И у него там просто каждую неделю практически в последнее время идет. там еще. Да, да, он пишет, что Любовь Павловна, сколько можно там. Ну, то есть я сильно сомневаюсь, что она это читает, но, но мне это читать... Ну, вероятно, я, и доклад. Да, ну, мы же понимаем, что господин Албин и Любовь Пауна они, говоря простым языком, немножко из разных... Олигархически. Да, да, конечно. Это вот это как раз к тому, что ты говоришь, что если какие-то элитные группы, которые не хотят избрания Беглова. Наверняка за э, Албином, да, как человеком, представляющим э, долгое время в Петербурге строительный бизнес. Да, э... Слушай, я думаю, что уж кто-кто, а строительный бизнес переметнулся довольно быстро. Ну да, да. Думаю, что некие другие, возможно, силы могут стоять за Албином. Ожидаешь ли ты, что избрание Беглова все-таки продавит и оно будет в первом туре? Мне кажется, что если делать все максимально честно, то второй тур будет. Но так складывается, что у нас в городе не умеет максимально честно. Поэтому я вот не исключаю того, что... Сейчас это складывается особенно заметно. Да. Спасибо большое, Ксения Клочкова, ведущая телеграм-канала «Ротонда», самого популярного петербургского политического телеграм-канала, была в гостях «СПБ без Б». В минувшую субботу в нашем городе прошла акция в поддержку москвичей. Тема звучит подозрительно, но это не столь важно. Накануне прокуратура предостерегла горожан от участия в несогласованном публичном мероприятии. Они там у себя на сайте... Так и написали несогласованное публичное мероприятие. Причем площадь Ленина загон, где собирались протестующие, так называемый гайд парк. Никакого согласования там не нужно. Более того, организаторы уведомили власти о собрании и спокойно его провели. Допускай! Допускай! Допускай! Я сейчас объясню, почему это пугает. По данным Минздрава, Петербург — лидер по числу выявленных психических расстройств. Мы все понимаем, что прокуроры в зоне риска. Это надзорное ведомство, которое должно следить за соблюдением закона. Но работников нередко заставляют соблюдать интересы около властных всяких перцев. От сыночков генпрокурора до всякой мелкой швали, которая доползает до ведомства со взятками. Видимо, в этом случае люди в погонах действительно сбрендили, И не только они. На митинг за честные выборы и в поддержку москвичей приперся некий Николай Стариков и небольшая группа смотрящих ему в рот. Ну, это за Донбасс, там наши миги сядут в Риге и долой либералов. То, что эти люди по жизни заблудились, понятно, но такой географический кретинизм встречается редко. Им добрые петербуржцы пытались показать киевское шоссе, но без толку. Еще одни блудные мальчики Пригожина, ребятишки дяди повара без энтузиазма следующие, куда пошлют. Они там то ли ориентации свои стесняются, то ли еще что-то. Ну лучше бы Пригожины стеснялись право слова. Вот это действительно гораздо зашкварнее. Зашквар. Это люд зашквар. Вот такой уикенд получился. Берегите свое здоровье. До встречи.